приветствую всех и в сегодняшнем обзорном уроке я бы так его назвал мы рассмотрим то как работать с аддоном для blender авторик Pro, который дает нам возможность создавать скелет под анриловский манекен ну или свой меш на скелет анриловского манекена в принципе кому как угодно также этот аддон позволяет нам создавать анимации, но, как мы помним, в прошлых уроках мы довольно много рассмотрели вариантов анимации, и, думаю, в этом уроке мы уже не будем рассматривать его как инструмент для анимации. Итак, прежде чем приступить, давайте подготовим наш меш к тому, что мы будем создавать для него скелет. Во-первых, я хочу импортировать модель FBX. Так, где-то она у меня здесь. SK манекен FBX. И теперь модель, для которого мы будем создавать скелет. Он у меня в OBJ-формате. Это нужно для того, чтобы не было вот такого вот. Нам нужно подогнать размеры непосредственно под нашего манекена. Так, размеры и положение, В принципе, отлично. Так, мы можем скрыть теперь на H нашу модель и удалить все со сцены. Так, теперь Alt-H мы все открываем. Вот такая вот моделька стрёмная. С очень стрёмной сеткой. Но, впрочем, для примера, я думаю, это подойдет. Так, что мы теперь делаем? Мы делаем файл, экспорт, fbx, desktop, давайте skin character. Skin character я на desktop закину. И теперь я его удаляю со сцены. Для того, чтобы выставить единицы измерения, мы выставляем их 0.01, это соотношение к единицам измерения анрила дальше переходим в вкладку вид делаем побольше вид в принципе 50 наверное нам хватит и делаем файл импорт fbx desktop и находим скин Character. импортируем получаем нашего персонажа уже в единицах измерения, которые соотносятся с движком. Теперь, так, объяснять, как плагин устанавливать, не знаю, нужно, не нужно. Переходите в правку. Так, настройки, либо же settings. И здесь аддоны, и установить, либо installs на английском языке у вас. И выбирайте папку, где хранится ваш э, плагин. Э, так, плагин я добавлю в э, наш Discord. Поэтому, э, если у вас есть желание, то заходите. Так, мы имеем mesh, и давайте приступим к созданию уже непосредственно скелета. Э, так, выделяем наш mesh, э, переходим в Autorig Pro, ARP вкладка и здесь авторик pro smart выбираем get selected object и мы переходим в ортогональный вид и где мы добавляем поинты для нашего авторика добавляем neck кость, добавляем chin кость, дальше shoulders Приблизительно я выставляю. Так, White. Где-то, где-то здесь, наверное. Uh, spine Root. Сюда. И Ankefs. Даже не знаю. Ну, наверное, сюда. У какие-то странные ноги. По анатомии непонятно, где у него uh, ступня начинается. Так, и жмем Go. Ждем какое-то время, пока создастся наш скелет. Выглядит это вроде какого-то подвисания. Наш скелет создался, и давайте посмотрим. Все кости, в принципе, легли неплохо. И следующее, что нам нужно добавить, это еще одну кость Spine, поскольку в анариловском скелете немного больше костей. Выделяем среднюю кость, Limb Options и ставим 4. И жмем Да. И таким образом этот скелет уже соответствует э, частично анриловскому скелету. Так, что мы делаем дальше? Жмем Match to Rig. Это создает э, рычаги. Вот такие вот для нашего персонажа. Так. Дальше нам нужно перейти в, во вторую вкладку и здесь э, нажать связать. Единственное, что нам нужно в объектный режим перейти. И все это выделяем. Делаем скелет, выделенный основным и жмем связать. Мы жмем какое-то время. Пока у нас все кости привяжутся к мэшу. Так, что-то оно у меня долго все это делает. Ну, пока что ждем. Итак, наши кости привязаны. Давайте перейдем в режим позы. Посмотрим, двигаются ли у нас руки. Двигаются. Так у нас тоже двигается все. В принципе, все нормально, наверное. Ну, Пальцы тоже двигаются. Так, что нам теперь нужно сделать? У нас есть авторик про экспорт. И здесь у нас есть. Так, давайте сразу перейдем в объектный режим. Так, у нас все выделено. Жмем экспорт FBX. Так, выбираем куда. Наверное, я на рабочий стол закину и выберу имя скин, скин чар, Skeletal. Mesh. Так, вот так его назову. И теперь нам нужно выбрать Unreal Engine. Дальше нам нужно выбрать э, Humanoid. Также нам нужно выбрать Root Motion, Rename for Unreal, Add EK Bones и, по-моему, Манекен Axis здесь написано. Да, также включаем. Так, юниты X100. Вот это я даже не знаю, нужно ли нам юниты X100 делать, поскольку мы уже находились в размерах Unreal. Ну, давайте нажмем. Если у нас будет мэш очень маленьким, то тогда мы уберем эту галочку. Так, здесь... так, Если мы будем делать анимацию лица, это нам не нужно. Так, нам нужен рик, все правильно. Так, жмем экспорт и ждем. Снова ждем, пока экспорт пройдет. Так, экспорт прошел довольно таки быстро и нам, соответственно, нужен проект. Так, проект мы открыли. Окей. Так, это не надо. Давайте сразу в папку контент сделаем импорт гейм и здесь нам нужен нужен нужен я забыл там длинное название skin char skeletal mesh жмем открыть выбираем ILS манекен скелетон импорт mesh да skeletal mesh да импорт animation нет что у нас здесь есть еще morph target нет Лодов тоже у нас нет если у вас есть лоды, вы ставите, что они есть. Если у вас есть морф таргеты, вы ставите то же, что они есть. Так, ну, в принципе, конвертировать нам тоже ничего не надо. Жмем импорт. Так, наш мэш перенесся. Это мы закрываем. Давайте материальчик, материальчик какой-нибудь человекоподобный цвет. Так, и плай. И что мы имеем? Мы имеем вот такой вот mesh, который уже стоит в позе манекена. И давайте уже проверим, как он работает с нашими анимациями. Давайте откроем какую-нибудь анимацию. Где же здесь анимации? Черактер, манекен, анимейшн. Idol, Idle. Idle адатив. Preview mesh и mesh. Вот он вот такой вот. Страшненький мэш. Да, конечно, руки у него тоже стрёмные Так. Что-что-что мы можем исправить. Давайте посмотрим скелет. Стоит ли здесь все, что нам нужно. Шовры таргет опшнс. Везде скелетон. Это хорошо. Здесь humanoid. Это тоже хорошо. Давайте вставим его сюда, выбираем Mesh, выбираем второй Mesh. Кстати, у нас э, почему-то выше находится. Давайте перейдем в сам Blueprint и здесь его выставим. Так, Viewport, Mesh, э, Mesh мы меняем. Так, переходим в перспективу Front приближаемся и выставляем очень странно что у него пивод почему-то расположен определенно неправильно вот так сетку выставим его примерно compile так и жмем play. Так, но с регдолом у нас будут проблемы по той причине, что нам нужно настроить физический ассет. У нас есть эм, вот такой вот физический ассет. Но если мы его будем сравнивать с э, физическим ассетом нашего другого мэша... Так, опять его искать. Да, то здесь у нас кардинальная разница. Так, что мы можем сделать? Это пересобрать физический ассет. Так, Ctrl-A, 20, так, капсула. Честно говоря, ужасненько создается. Здесь нужно все корректировать. Но корректировать только тогда, когда вы уверены в том, что персонаж адекватно готов. Так, ну корректировать физические это я не буду. Скажу то, что э, нужно делать э, по образцу манекена. В том плане, чтобы ваш персонаж не превращался в соплю. Э, в принципе, можно смотреть сюда как на референс и э, добавлять по образу и подобию, так сказать. А, так, если мы рассмотрим анимации, к примеру, ходьбы, а, волк. так нам нужен форвард. То мы можем заметить то, что манекен а, идет в принципе прямо, а наш меш, скелетал меш. Ну, он тоже идет прямо, но у нас, честно говоря, модель очень стрёмная. И что мы можем сделать? Так это редактировать анимацию в том случае, если у вас, к примеру, вот как здесь-то да, пальцы кривые. Ну, здесь пальцы кривые больше от того, что мэш кривой. Так, но. Про то, как изменить анимацию, тоже хотелось бы рассказать. Так, сейчас я найду кости большого пальца. И что мы можем сделать, к примеру, если у вас ну, прям все криво стоит, но вы уверены, что вот персонаж готов, тупо готов вообще врываться в игру, то что мы можем сделать, это вручную отредактировать анимацию здесь в движке. То есть что мы можем сделать? Это мы можем повернуть наши кости именно в нулевом кадре, как нам угодно. Так, это наша рука. Так, вот это кость. Так, ну рука у нее, конечно, реально стрёмная. В том плане, что у него большой палец по длине, как и все остальные. Ну, к примеру, вы можете отредактировать здесь анимацию, выставить все как вам хочется. Там, не знаю, хочется, чтобы рука была дальше, чем сейчас. вот так вот. В принципе, все что угодно. И вы можете здесь добавить ключ, нажать кей. И сразу же нажать apply и таким образом у вас будет измененная анимация вот такая вот но это нужно делать только в том случае если вы уверены что персонаж подходит все кости работают адекватно и тогда только в таком случае вы можете редактировать анимацию уже под своего персонажа для использования его в игре Так, ну, думаю, подробно рассказал. Поэтому, если вам понравилось видео, то, думаю, в следующем видео будет о создании скелета кастомного. Не такого, который относится к эпик а именно кастомного. Или же фай кости. Он, кстати, похож на этот скелет. И после чего делаете таргет. Поэтому, если вам интересна эта тема, ставьте лайк. Пишите в комментарии, если какие-то идеи по роликам также пишите в комментарии и всем до новых встреч.